В Институте международных отношений Казанского федерального университета проходит международный научный симпозиум на плечах гигантов «Петр Великий и имперский опыт России в контексте мировой истории». Пленарное заседание международного семинара было посвящено переходу от империи Тартарии к Российской империи Петра. И вот это переход от создания империи, империи Петра Первого,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 Выбор тематики научного форума определил тот факт, что между 3000 годами до нашей эры и 1800-м годом нашей эры в истории человечества можно найти более 60 мегаимперий. Их наследие не только вызывает закономерный исследовательский интерес, но и продолжает оказывать влияние на политические процессы и практики в современных государствах, многие из которых связаны с империями прошлого, прямой исторической преемственностью. Особое внимание в работе симпозиума было уделено переходу от империи Тартарии к российской империи.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 своим талантам, но ну и тому научному потенциалу, который у вас есть. Симпозиум будет проходить с 28 по 30 ноября – как в очной, так и в дистанционной форме. В работе конференции примут участие более 80 ученых из разных городов России и стран мира. Симпозиум организован Казанским федеральным университетом в сотрудничестве с Российским историческим обществом, Российским обществом интеллектуальной истории, Российской ассоциацией антиковедов. Программу форума можно найти на сайте Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Фариза Хитоглы, Универньюз.